Привет-привет! И с вами сегодня бита Лобни. Я хочу вам рассказать о том, как же делать вот такие вот красивые резиночки. А делать их достаточно просто. И к тому же это не только красивый декор и красивое украшение, но еще способ использовать меховые обрезки. Часто, почти всегда после работы со шкурками у нас остаются вот такие вот обрезки от меха, которые зачастую неровные, кожа там достаточно плотные или плохо обработанные. Такие вот. Остаются обрезки. Что же с ними можно делать? А я вам скажу, что я из этих обрезков научила делать резиночки. Это вот такие небольшие резиночки. За основу берется покупная резинка. Такая любого цвета. Желательно, чтобы она либо была под цвет волос какая-то темная, либо под цвет меха, чтобы она сочеталась. Вот у меня белый пушок, белая с серым резиночком. Можно делать не только однотонные помпончики, но и с двумя, с тремя цветами, вот с таким вот вставками. Я делаю как просто нашив, как вы видите, здесь оно пришито сзади, как такой кусочек в виде помпона, так и обмоткой. То есть у нас мех здесь находится как снаружи, так и внутри. Вот резинки он со всех сторон, ее можно перевернуть. Я кручу ее, и вы видите, здесь мех и внутри, и снаружи. Ну что ж, давайте я вам покажу, как же я делаю эти резиночки. Ну, во-первых, вам понадобится достаточно толстая иголка, хорошая, чтобы она шила кожу. Хорошая плотная ниточка. Давайте с вами сделаем резиночку. Я сегодня хочу ее вот так вот обмотать. У меня будет из такого вот обрезка она сделана. Как мы обматываем? Мы обматываем ее вот так вот. Каждый раз, когда обматываем, мы либо отводим пальцами мех, чтобы не захватить его внутрь, иначе наша резинка не будет такой пушистой. Или же просто напросто дуем на него. чтобы наш мех не попадал внутрь. Вот так. Ну что ж, давайте шить. Ну, для начала проводим сюда я захватываю вот так вот резинку, чтобы ни в коем случае не проскочил узелок, потому что это ненадежно. Если узелок проскочит, будет очень обидно, все изделие будет насмарк. Так, вот я захватила и провожу иголку внутрь. Шить начинаем изнутри. Куда мы? там захватываем хвостик. Давайте вот этот вот возьмем. Оба! Вот хвостик. И хорошенько его прошиваем. чтобы он ни в коем случае не оторвался. Я захватила резинку. Так. Но тоже надо быть осторожным, потому что... Резинка иногда захватывается. Это... так. резинку зафиксировали. Теперь начинаем обмот обмотку. Обмотали. Каждый раз, когда мы начинаем обматывать каждый поворот, мы фиксируем. Мы плотно связываем оба слоя. То есть у нас получается как такой бутербродик. Сверху мех, снизу мех тоже. Мы прошиваем, протягиваем вот так. Дальше крутим. У нас поворачивается мех. Отводим его. Вот так вот. Прокрутили. Теперь фиксируем иголкой с ниткой. Не забывайте, вам надо проткнуть не только два слоя меха, но еще и резинку, чтобы она не убегала и чтобы вот этот пумпончик не двигался и никуда не скользил. Еще раз проводим. Еще один поворот. Так. его мы тоже захватываем вот когда шьете смотрите чтобы у вас во первых не захватывался меха если он захватывается его можно выпрямить иголочкой вот так вот мы пришили наш пумпончик. и теперь надо хорошенько завязать узелок вот что у нас получилось у нас получилась вот такая вот резиночка ее можно причесать чтобы она была более такая красивая у нас так вот после того как мы ее прошили можем ее причесать если есть какие-то там кусочки, которые выпирают, или еще что-то, поскольку это все-таки обрезки, и вам не нравится, что это выпирает, можно будет кусочек обрезать просто, да даже самыми обычными ножницами. То есть, немножко отодвинуть. У меня есть уголочек, тут он выпирает. Мне не нравится, что он выпирает. А его так раз... И уголочка нету вот такая вот резиночка у нас получилась такая вот пушистая красивая резиночка это достаточно простой способ как можно использовать меховые обрезки в случае если вы хотите вшить туда второй цвет я просто брала вот такие маленькие кусочки можно вот такой вот и просто нашивала их сверху. То есть прям прикладывала и спокойно нашивала иголкой. Без проблем. Это один из вариантов, как действительно можно использовать меховые обрезки. Смотрятся эти резиночки достаточно интересно и красиво. В общем, вот так вот. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Вита Лобня. Ставим лайки и подписываемся на канал. Пока-пока!